На господь шепнул. «Помолись за страну». Я опешил. «За какую?» «Ну как за какую?» «За ту, в которой живешь». «Ага, за Россию, значит». «Понял. Сейчас». Начал готовиться. Умылся, побрился, расчесал волосы, встал на колени. Возникла Россия. Слово такое. А потом территория. Моря, горы, реки, озера – даже океаны кое-где. Супер. Дороги, болото, свалки, кладбища, тюрьмы, больницы, школы, полиция, армия, ракеты, бомбы, новичок, депутаты, суды, матери, плач детей, разрушенные церкви, слепые, глухие, парализованные, бездомные, нищие, старики брошенные, дети умирающие, губернаторы с миллиардами, дворец Путина, кортеж из ста машин, банкиры, трубы с нефтью, трубы с газом, трубы с деньгами, эшелоны военные, крадущиеся в Украину, депутаты, рабы системы, прокуроры, защитники воров, мундиры, мундиры, мундиры, табуны мундиров, волокущие в тюрьмы верующих в Иегову, стада мундиров, разрушающие дома молитвы, колонны танков, эшелоны военных, разрывы бомб, миллионы людей, бегущих от ракетных обстрелов, трупы убиенных вдоль дорог, руины городов, молящиеся старушки, мужики в бородах с крестами, их опекающие, торговые ряды с алкоголем и несколько бродячих проповедников Евангелия. Сердце мое перестало стучать, глаза утонули в слезах. Дух колыхался пред Богом воздыханиями неизреченными, исповедуя веру,